Ну ч бля россиянчики до пизделись нахуй мирная жизнь-то блять закончилась, ч бля? Сейчас как рабы система нахуй топ-топ-топ, блять, пойдете на войну, нахуй опять воевать за всякую хуйню, блядь, подыхать, блядь, как лохи, блядь, русский мир, амбразура, блять, огонь артиллерии, нахуй штыковая, блядь, карачевоот, так что лохи давайте, пиздуйте как рабы система на войну в свои окопы, блять, ебаные сука, в военкоматы, блять, а, -а, -а в военкомат, сука, бля, на связиста блять. Провода тянуть, сука, на танкистов, бля, стране нужны герои стране. Нужны блять пушечное мясо, нужно блять а, -а, -а, -а заканчивать или блять воин поэтому пиздуйте в военкомат чтобы блять обромовичу на вторую яхту блять нахуярить а то хулион на одной как нищеброд блять вот ты раб системы будешь ему воевать нахуй на ручку всю жизнь провою чтобы он мог себе на яхту купить блять золотую ручку нахуй и тысяч тысяч, таких как вы завоюет ему новую яхту так что блять пиздуйте в военкомат нахуй с масинками в форме это ж праздник блять ебать какой праздник блять завтра снова в армию нахуй на пост строение, блять,